Мы – вентиляционный завод «Ротада». Уже несколько лет мы успешно создаем продукцию для многоквартирных жилых домов, крупных предприятий и животноводческих хозяйств. На этом канале мы расскажем о решении популярных проблем в области вентиляции, поговорим об основных принципах работы вентиляционных систем и новинках в сфере профессионального вентиляционного оборудования.